Наверное, это будет первое моё видео данного такого плана, потому что я никогда не занимался такими видео, но все же стоит попробовать и как всегда, как всегда привет, приветствую, приветствую, приветствую тебя, мой друг, ты на канале Картавы Компани, с тобой Вадим Картавый, и сегодня мы поговорим о новой ну, игрушке. Да, это новая игра. И почему, почему я так взглянул на нее, наверное, таки, потому что так популярен Майнкрафт, и я думаю, всем это видео зайдет. И это новая выживалка называется она Мегакрафт. Вот. И здесь э, нужно выжить с помощью оружия и крафтинга охотясь э, на зомби это будет первая первая наша с тобой серия ну что дует вот, этого мы такие игры с тобой не делали но как бы я решил что-то как-то разнообразить себя и наверное таки посмотреть что, что будет из этого какое какое будет расклад в общем пиксельная графика в общем все все таки интересно и довольно таки неплохо сделано но опять же мы выживаем среди мира зомби я единственный выживший на этой планете. Здесь есть лук, который нужно брать и в дальнейшем его использовать. Каким образом, я пока еще не понял, но мы с тобой это выясним. в следующих сериях, я думаю, что Антее понравится данная серия, потому что я здесь уже нашел город, вот, и хочу показать его, если я его сейчас найду, конечно же, опять снова, <смех> вновь, и в чем в в заключается это видео, и да, я сам не знаю, в чем заключается оно, потому что как бы все, все любят Майнкрафт и тут выходит новая игра, которая очень схожа по Майнкрафту, но. Я имею в виду по. именно по графике, там, Вот, всякое такое. Но. Это не Майнкрафт, это что-то другое. Вот. И тут же Как бы я ее приобрел. И решил показать ее тебе я думаю тебя она заинтересует О, мы будем ходить по вот таким местностям и смотреть с тобой что да как ну и соответственно мы будем мочить зомби которые здесь присутствуют ой ой ой ой ой ой ой ай у нету патронов дайте дайте что-нибудь другое Отлично. А, -а нету? Что, что мне делать? О, есть. Что-то заряжается. Мне нужно вернуться и замочить этого зом зомбака. Посмотри, как они прыгают, а они еще и прыгают. Они еще и прыгают, это вообще круто. Я первый раз такую игрушку играю, но все равно приятно поиграть. А, а! Что это было? Что это было? Так, надо, надо крафтить. Чтобы выжить, надо крафтить. Чтобы выжить, надо крафтить. Обязательно крафтить. Поэтому мы с тобой... Нас уже сзади. Атакуют. ЗО... Да... Куда тебя стреляют, чувак? Какой-то непонятный... Зомби? Какой-то странный... Странный, не умирающий зомби, но все же, я его убил стой так мне, если честно, весело очень Лучше. я первый раз такую игру играю вообще ни разу я даже никогда не обращал внимания на майнкрафт и ай! ай! не думал, что когда-то мне будет такая игра интересна но все же оказалось, что будет интересно я здесь уже смотрю, целую толпу убил мне не дают даже поутаться мне не дают поутаться. Так, у меня окончились патроны. Надо использовать свою аптечку, которая у меня есть. Так. Как ее использовать? Здесь вот такие скиншотики есть. Которые тоже нужно брать, получать. Ой-ой-ой! ой, я сейчас сидят надо валить отсюда в общем игра добрая и вот так как то я выгляжу в общем ты понял если тебе понравилось данное видео ставь лайк подписывайся на канал пиши свои комментарии и я сделаю вторую часть по, по данной игре. Спасибо за просмотр. Пока.